Кто из родителей не мечтает вырастить финансово успешного ребенка? Так, чтобы не беспокоиться о его будущем, чтобы он мог помогать вам в старости, а не вы ему постоянно высылать деньги. Я таких людей не знаю, но знаю тех, кому приходится помогать своему чаду финансово, которому уже не то что далеко за 20, а за 30, а иногда и за 40. Как вырастить финансово успешного ребенка? Что для этого должны делать родители? Об этом мы поговорим в этом видеоролике. Меня зовут Юлия Гошина, я предприниматель, собственник Центра сопровождения бизнеса Мирена и эксперт по финансовому планированию. Как я уже сказала, я предприниматель, я не педагог и не психолог, но я мама двоих детей. И тема о том, как правильно воспитывать ребенка, меня интересовала не как эксперта больше, а как мама. Я очень много собирала информацию, разговаривала с психологами, с родителями уже взрослых детей, читала, смотрела соответствующие видеоролики. И те выводы, которые я сделала о том, как правильно воспитывать детей, я сегодня с вами и поделюсь. Если спросить родителей о том, что они делают для будущего своего ребенка, то 99 из 100 ответят «Я занимаюсь его образованием» даю ему возможность получить блестящее образование и слежу за его учебой. Но если этих же родителей спросить, кто из вас считает себя финансово успешным, а потом из тех, кто ответит «да», узнать, кто из них окончил школу с золотой медалью, то сразу станет понятно, что никакой прямой зависимости между отличной учебой в школе и финансовым благополучием во взрослой жизни не существует. Философ эпохи Возрождения Мишель де Монтей говорил, «Мозг хорошо устроенный стоит дороже, чем мозг хорошо наполненный». Это про то, что в голову ребенка можно впихнуть огромное количество знаний. Но если он не будет уметь ими правильно пользоваться, то это все бесполезно. В наш век информацию надо уметь искать, а не держать ее в голове. И важно научиться ей пользоваться. Все, наверное, знают таких детей, которые ну, не владеют большим объемом знаний, но зато они умеют найти подход к учителю, заболтать его, понравиться и выкрутиться из любой ситуации. И это качество намного важнее, чем огромная база знаний, энциклопедических знаний. Это как в анекдоте. Студент приходит на экзамен по зоологии, но знает только всего один вопрос о блохах. Тянет билет. У него вопрос про собачьих. Он встает и начинает отвечать перед профессором. Собака – это хищник, млекопитающая, у нее есть шерсть, а в шерсти вводятся блохи. Кстати, о блохах. И рассказывает ему все о блохах. Преподаватель смотрит. Вроде бы не по теме говорить, но и придраться не к чему. Думает, что делать? Говорит, хорошо, тяните еще один билет. Студент тянет билет, у него кошачий. Он кошка, это млекопитающая, хищник, у нее есть хвост и есть шерсть. А в шерсти вводятся блохи. Кстати, о блохах. Тот преподаватель смекает, в чем дело. И говорит, хорошо, еще один вопрос, и я ставлю оценку. И дает ему вопрос. Акула. Студент смотрит. Акула. Акула – это рыба. Она живет в воде. У нее чешуя и нет шерсти. Но вот если бы у нее была шерсть, то в ней бы водились блохи. То есть я считаю, что задача любого родителя – не впихнуть в голову ребенка как можно больше знаний. А научить его искать информацию и уметь ею пользоваться. А вот как вы думаете, а вот этому учат в школе? Вот первый момент, о котором я хочу, чтобы вы задумались: как научить ребенка думать, как его научить искать нужную информацию и уметь ею правильно пользоваться. Тут сразу встает вопрос: ну раз образование, обучение это не важно, то зачем оно надо? Заметьте, я не говорила, что образование, обучение это не важно и не нужно. Я говорила только о том, что нет прямой зависимости между хорошей учебой в школе и финансовым успехом. Но обучение, умение учиться и получать хорошие отметки – это тоже очень важный навык. Это тренировка перед работой. Ну вот представьте, приходит молодой сотрудник на работу, ему дают задания, которое надо сделать вовремя. Но он в школе не делал домашнюю работу. И то же самое перекладывает и на текущую работу. Не выполняет данное ему задание. Что его ждет на работе? Первый раз предупреждение, потом, возможно, штраф, ну и потом увольнение. Поэтому умение учиться вовремя, делать домашнее задание, делать его качественно, это очень хороший навык, которому должен научиться ребенок для того, чтобы в жизни во взрослой ему было попроще. Куда более важная вещь, чем хорошая учеба, на мой взгляд, это уверенность в себе. Ведь мы имеем то, чего достойны. И если ребенок уяснит в детстве, что он не достоин ничего хорошего, не достоин богатства, то так оно и будет. Детей надо хвалить за маленькие хорошие поступки, а не только ругать за плохие. Важно научить ребенка вставать после неудачи и идти дальше, пробовать снова. И вот эта задача со звездочкой – вырастить уверенного в себе человека. Но самое важное, на мой взгляд, даже не это. Как вы думаете, как будет поступать ребенок, когда вас не будет рядом, и он окажется в незнакомой ситуации? Он будет поступать точно так же, как поступали вы. То, что он видел в вашем поведении, он будет повторять в своей взрослой жизни. Бестолку ребенку говорить, как надо делать. Если вы сами делаете по-другому, то эти все слова бесполезны. Дети учатся на примере своих родителей. Если вы ребенку говорите, что надо в свободное время читать книжки, а сами сидите на диване и скроллите ленту Инстаграма, то ваши слова не имеют абсолютно никакого значения. Понаблюдайте за детьми со стороны. Они копируют ваши действия, они копируют ваши слова. Они подражают вам, потому что так устроена природой. У нас есть зеркальные нейроны, благодаря которым мы учимся. И быть по-другому просто не может. Поэтому, если хотите воспитать ребенка, то сначала воспитайте себя. И если вы хотите вырастить финансово успешного ребенка, то надо сначала вам самим освоить финансовую грамоту, применять эти принципы в жизни и тогда ребенок просто скопирует ваше поведение и будет финансово успешным. Верьте в себя и у вас все получится.